Здравия вам, господа бояре! Сегодня у нас на разборе удивительный пример бабьего творчества на тему «Как вернуть страсть в отношения». Как мы с вами знаем, любая бабия графомания на эту тему выглядит обычно калькой из какого-то псевдопсихологического сайта с примесями собственных желаний. И вот такой пост я нашел в паблике, который называется "Немного много ни мало высшая школа семейных отношений». Итак, как вернуть страсть в отношения, по мнению женщин? Что делать, если жена стала уделять меньше внимания и проводит больше времени с подругами или на работе, а отношения стали рутинными и скучными? Что же делать? Как вернуть былую страсть? Вообще стоит похвалить таких мужчин, которые следуют своей природной роли хранителя домашней плиты. И готовы работать на благо отношений Но я тогда очень приветствую женщин, которые вкладываются в отношения материально Приветствую всех женщин, которые являются обеспечительницами и добывательницами всех ништяков, которыми пользуется семья мы, говорят, не берем в расчет женскую измену Как причину охлаждения отношений Ну да, действительно, а зачем? Совсем незначительный такой фактор Там Жена изменила, ну, отношения охладели Ну это же не из-за этого, не может быть такого Вспоминаем, говорят, аксиому мужской энергии Все начинается с вас самих тут вот кусочек правды подмешали так для затравочки чтобы все остальное не выглядело такой уж галимой ложью работайте над собой и вы начнете притягивать к себе заслуженное отношение Да, мужчины работайте над собой будьте желанными для женщин и делайте так чтобы они вам несли ништяки а не вы тратились на них на свидание для начала спросите себя как стать мужчиной праздником Да, станьте для женщины праздником чтобы она вас ждала чтобы она не стеснялась ходить на вторую работу для того чтобы обеспечивать все ваши хотелки очень часто пишут, нам в отношениях приходит, когда мужчина расслабляется и считает, что теперь женщина от него никуда не денется. Это алинизм, тоже полностью согласен. Дома он начинает носить треники и растянутые майки, не стесняется ходить с сединой или волосатой грудью. В общем, забивает на все. Помните, жена это не Вован из гаража, она любит глазами, и ей хочется видеть рядом нарядного и ухоженного мужа. А вот это уже калька с псевдопсихологических сайтов. Тут как раз ведь зеркалочка сработала. Все наоборот, это мужчины любят ухоженную женщину, а женщине обычно пофигу, как там мужчина выглядит, жирный он, страшный, или какой, лишь бы бабло у него было, и тогда просыпается настоящая любовь. Да, джипы и яхты их очень сильно возбуждают. Сам мужик к этому вообще никакого отношения не имеет. Лишь бы был джип, лишь бы была яхта и куча бабла. Все, тогда женщина возбуждается моментально. Сразу страсть приходит. Истинная любовь просыпается, мы же знаем обязательно пишет разнообразьте свою сексуальную жизнь вы можете быть уставшим или вам может просто не хотеться когда это мужчине просто не хотелось но ведь ради счастливого брака можно немного потерпеть что потерпеть что они предлагают потерпеть отказывая жене в близости вы играете с огнем ведь у нее же инстинкты ей это необходимо для жизни а чего у него голова тогда болит, вы сами можете толкнуть ее на измену своим поведением. Поэтому узнавайте больше по теме, читайте тематические ресурсы, да, смотрите канал Реалиста, запишитесь на курсы по прокачке сексуальности или на тренинг по интенсивному бытовому кунилингусу. Удивляйте жену новыми навыками, позами и местами. Я рекомендую всем попробовать позу бобра. В позе бобра это точно так же, как раком, только женщина должна грызть спинку кровати, ну как бобер. Также обратите внимание на то, как вы ведете себя при жене и как с ней разговариваете. Жена пришла домой с работы, а вы в попыхах домываете пол или дожариваете мясо. Она же на работе была. Возьмите у нее денег, закажите клининговую компанию, пусть горничная придет. Пожарит мясо, мужчина создан для прекрасного, он должен следить за собой, быть праздником для своей жены, а не пол там мыть. Старайтесь управиться с бытом до прихода жены домой, чтобы вы могли посвятить ей весь вечер. Послушать о ее работе, зачем. Посмотреть ее любимые телебередачи, да никогда в жизни. И помочь, в общем, отдохнуть. Это, пожалуйста. Так вы узнаете о жене еще больше и влюбитесь в нее заново. Блин. Что можно узнать от человека, с которым ты живешь уже 8 лет в одной квартире? Вот что нового о нем можно узнать? Там какой-то новый богатый внутренний мир открывается или что, если ты начинаешь полмыть и самостоятельно мясо жарить? Реалист рекомендует, бабы любят силу. Покажите ей, какой вы сильный человек. Вы можете поднять трубку телефона, заказать еду и вызвать горничную. И когда жена придется второй работы, отберите у нее всю зарплату. Вам же необходимо за все это платить. Вам совершенно некогда будет заниматься домашними делами, если вы хотите быть праздником для своей жены и помогать ей открывать ее бесконечный, постоянно меняющийся внутренний мир. Помните, что без позы бобра у вас ничего не выйдет.